В общем, у меня такая интересная тема, которую мы с вами уже, может быть, обсуждали. Кто-то новички, не в курсе этого всего. И тема такая больная, животрепещущая, которую мы сейчас обсуждаем на курсе «Сигналы тела». Вот И «Сигналы тела» многие не понимают, что все наши болезни, боль, что это тело с нами разговаривает. Вот. Кто-то это понимает, круто, но не до конца. И я хотела на примерах таких самых-самых прям понятных разложить эту ситуацию. Любую, которая может возникнуть с болью. К примеру, возьмем боль от того, когда мы засунули руку в костер. Наша реакция обычно в жизни когда мы испытываем боль мы либо пьем таблетки идем к врачу заглушаем эту боль заглушаем сигналы тела когда тело пытается нам что-то сказать мы пытаемся это заглушить то есть мы не разбираем психосоматику откуда это возникло почему это произошло потому что мы живем с вами в мышлении того, что внешние обстоятельства на нас влияют, а не потому что мы их творим сами. Вот многие застряли в том, что болезни возникают ниоткуда, просто так. Вот заболел там у меня желудок или голова, это значит на погоду, или я там разнервничался. Или я, потому что не то съел. То есть мы пытаемся все наши болезни ассоциировать с какими-то внешними факторами. Но внешние факторы это всего лишь следствие того, что у нас в голове. Вот сначала у нас идут какие-то там токсичные мысли, мы делаем что-то не то, идем куда-то не туда. Либо мы себя тормозим вообще никуда не идем. И нам тело просто пытается с такими вот... Прям, не знаю, для меня уже банальными сигналами через болезнь либо боль рассказать то, что… Обрати внимание на себя. Вот. Что делают люди, когда засунули руку в костер? Я буду аллегориями такими говорить. Они в первую очередь начинают идти к врачу и говорить. «Вот у меня болит рука, дайте мне лекарства какие-то». «Вот у меня болит голова, какие таблетки мне там выпить». А давайте проведем исследование, откуда это головная боль. Наверное, с шеей проблемы. Поэтому пойду я разминать к мануальщику шею, позвонки свои. В общем, мы пытаемся решить это какими-то внешними факторами. Но банально костер нам сигналит: что: высань руку, высань руку с костра, и тогда э, тебе не будет больно. Вот. И что делает человек? Даже если он понимает, что ему туда лезть не нужно, выпил таблетки, у него дальше мысль такая, теперь я буду избегать боль. Чтобы избегать боль, мне нужно избавиться от костра и больше им никогда не пользоваться, чтобы этого костра в моей жизни не было. То есть это наше самое основная реакция на все что причиняет нам боль сбежать избавиться и больше это не трогать но костер нам может дать кровь, тепло тепло еду Поиграть в какие-то игры, попрыгать через костер. То есть, нам этот огонь нужен в лесу, допустим, да, либо мы хотим пожарить шашлык или еще что-то. То есть мы не задумываемся о том, что все, что у нас в жизни происходит, все, что вызывает боль, все, что вызывает болезнь, оно нам нужно. Просто мы не умеем это использовать. То есть мы не пробовали использовать костер по-другому. В любой ситуации, которая у нас возникает, мы обычно начинаем думать, как от нее избавиться. Как избавиться от денег, которых слишком много, подсознательно избавляемся, привлекая каких-то там мошенников. Либо как избавиться от безденежья, либо как избавиться от человека, который мне надоел, вот, например, я езжу к маме в гости, она меня раздражает, и я решила, что этот человек просто тянет меня вниз, бесит, заставляет и нравоучениями какую-то фигню делать. То есть я хочу, что какое мое желание? Не ездить к маме, потому что она меня достала. Вот, и мы здесь просто начинаем думать так, как отмазаться очередной раз от мамы, да? Как, как очередной раз оградить себя от поездки к родственникам? Но это то же самое, как говорить, куда деть костер, чтобы я его больше, блин, в своей жизни не видел. Нам просто нужно научиться пользоваться всем этим, пользоваться теми ситуациями, в которые мы попадаем, когда там приезжаем к маме, допустим. Вот. Интересно же ее послушать. Какие она нам пытается нравоучения дать и просто задаться вопросом, а как это использовать в свою пользу? То есть все, что с вами бы не случалось, нужно вводить привычку и все время себе говорить. Интересно, как это использовать себе на пользу? Допустим, вам кот ободрал диван, но вы такие «ай-яй-яй, надо избавиться от кота». Либо надо избавиться от дивана, либо нужно научить кота это не делать, либо еще что-то. То есть у нас мысли всегда: как от этого уйти, как от этого избавиться, как лишить себя того, что дает нам это какая-то ситуация. Вот. Если мы начнем задавать себе всегда в любых ситуациях, вопрос: а как это использовать, себе на пользу, на благо, вот, то у нас автоматически будут приходить решения. Но пока мы этот вопрос не задали себе, решения у нас нет. А нет решения, значит, надо от этого избавиться. Вот об этом я и хотела поговорить с вами. По поводу кота. Вот накидайте варианты, если он ободрал нам диван. Как это использовать себе на пользу? Мы можем вспомнить о том, что давно хотим сменить этот диван ну что первое в голову приходит нам этот диван еще от прабабушки достался и он портит настроение мне каждый день своим неповоротливым видом он объемный большой громоздкий цвет коричневый вызывает эпохондрию самокопание какое-то пессимистические какие-то настроения, пора бы его обновить. Может быть, его заменить на новый диван, может быть, его обтянуть, может быть, заняться дрессировкой кошки, что в свою очередь поможет отвлечься от той фигни, которой вы занимаетесь, потому что мы блин, 90% времени занимаемся фигнёй. И те дела, которые нам нужно срочно доделать, на самом деле вообще нафиг нам не нужны. Вот. Мы всегда можем использовать все на пользу. Допустим, мы хотим избавиться от критики, нас критикуют. Но если мы обращаем внимание на критику и спрашиваем, а как эту критику можно, допустим, использовать себе на пользу, то сразу будет ответ, что... В этот момент, по крайней мере, ты обратил внимание на себя. Да? И дальше, а что интересно в этой критике? Например, моя мама критикует, не моя мама, просто моя мама критикует там богатых людей. Вот. Значит, где-то я подсознательно тоже, возможно, не принимаю богатство. Да? Как использовать богатство во благо? Просто придумать способ использования, и все. Пускай это откладывается в моих нейронных связях, в подсознании. Просто как это использовать. Либо мама критикует э, жадных людей. Интересно, как использовать жадность. То есть, все, что нам не нравится, все, что мы отрицаем, это то, что нам не хватает добрать в себе и использовать во благо как талант. То есть все наши таланты, можно сказать, это непризнанные непризнанные. Недостатки То есть У нас талантов много, но мы ими не пользуемся Потому что считаем их недостатками То есть все, что у нас, нам недостает Это как раз-таки Возможность через вот все эти сигналы Увидеть, что нам не хватает Для использования Для каждого нашего желания Нам нужна куча ресурсов и ресурсы в вашей голове обычно это только деньги. Вот. Но любое желание можно достичь другими способами и ресурсами. И вот все эти ресурсы лежат в тех видных местах, которые мы, блин, каждый день наблюдаем, но не видим. Вот смотрим в книгу, увидим фигу. То есть нам люди всегда намекают на том, что смотри, все, что тебя раздражает, все, что тебе не нравится. Попробуй увидеть, как это использовать, и это будет твой ресурс. И если вы крутите в голове какое-то желание, которое не можете никак исполнить, значит, вам не хватает для этого каких-то ресурсов. А эти ресурсы сразу же приходят в вашу жизнь. Но они приходят не в том чистом виде, что «вот, на тебе денег, иди, возьми, купи» или приходит человек и говорит, иди, вот я тебе бесплатно дам. Ресурсы приходят в виде каких-то талантов, которые вы можете использовать для того, чтобы решить вопрос или добиться какой-то цели или какого-то желания. Ресурсы в нашем мышлении, ресурсы в наших взглядах, ресурсы во всем что мы отрицаем. И… Наши болезни возвращаемся, наши, наша боль нам показывает, что мы не пользуемся тем ресурсом, пытаемся либо его отрицать, либо пользуемся им не так. Ну, то есть вообще не, не так. Про жадность начала говорить и ушла в сторону. Вот мама критикует жадность. Надо маму, во-первых, похвалить за критику, Блин, мамочка, спасибо, что ты мне показала, что я не вижу в себе ресурса жадности. Если она настойчиво пытается обратить внимание на это, значит, вам не хватает этого ресурса. Жадность до знаний, жадность — это просто энергия, жадность — это интерес познать, вобрать в себя. там Жадность до, до интереса даже, жадность до... Э Радости, жадность до эмоций, жадность до жизни, жадность да еще чего-то. У меня нету какого-то лишнего органа, там, почки, чтобы отдать другому почку. Мне тоже она нужна. То есть я жадный не отдам свои органы, к примеру. Либо я жадный не, не отдам то, что я еще сам для себя блин, недостаточно использовал. Вот, сын э, разговаривает матами, раздражает, что такое мат, значит вы не позволяете себе сильные какие-то слова использовать для разрушения, ну мат же разрушает нейронные связи, вам бы тоже научиться как ресурсы использовать и посылать проблемы, пошли вы в сказали так и все, подняли руку и сказали. Вас достает какой-то человек. Послали его. И все, иди в жопу, блин. Не хочу тебя видеть. Понятно, мы его там сейчас отрицаем. Но в данный момент он просто сосет мою энергию. Я его послала, но я тут же понимаю, что я просто освободила время на себе, время подумать сама с собой, чтобы он там мне не надоедал, но все равно я к нему приду, вернусь, скажу, чувак, я пошутила там, та-та-та, но я себе освободила хотя бы 5 минут времени для того, чтобы подумать, почему я его послала, ну как минимум, потому что пока он мне будет раздражать, я еще хрен э, э, в этом раздражении там что-то разберусь. Ну, я не могу разобраться, если меня все раздражает, да, разобраться в себе спокойно, да? мне нужно сначала разорвать эти связи вот, потом вернуться и уже там посмотреть что он мне там говорил но ну, это экстренная мера но я посылаю матами свои проблемы вспоминаю сразу то что это никакие не проблемы это просто задачи на которые нужно обратить внимание вот то есть все что вам не нравится все что вы отрицаете это ваши ресурсы это все что не достает вам попробовать по-новому использовать если мы будем ну, вот это все отрицать, мы не добьемся ни желаний, ни каких-то своих проявлений. Мы мало что можем сделать в жизни без всех этих ресурсов, которые не хватает. По поводу вопроса, что я боюсь увольнения, для, для чего мне это? Ну, чтобы не увольняться, посмотреть в работе какой кайф. Зачем я вообще изначально туда пришла? Если я изначально пришла временно получить хоть что-то, то пора уже, наверное, менять работу и идти дальше. А если я туда пришла ради удовольствия, то попробовать вспомнить эти удовольствия от работы и начать их получать уже как минимум. Ну, со страхами нужно разбираться там по-другому. Обычно мы сейчас говорим то, что не нравится, и раздражает. Каждый миг нам о чем-то напоминает. Вот боль нам напоминает о том, что мы неправильно думаем о чем-то, тормозим идти, что-то делать, либо виним себя, что мы вообще что-то делаем, не верим в себя и не понимаем, что каждый миг. Лучший вариант вообще жизни, который может быть, все остальные тупики эволюции. То есть я не могла поступить так, как поступила по-другому. То есть все, что было сделано в прошлом, уже там не то, что не вернуть, а нельзя изменить. Нельзя изменить не потому, что ты в настоящем, а даже если ты вернулся в прошлое, ты бы сделал бы то же самое. Потому что по-другому в этих вариантах событий нельзя было поступить. Поэтому винить себя вообще бесполезно. Вот, и каждый орган отвечает за определенные какие-то мысли. Здесь очень легко разбираться в этом. Допустим, глаза не видят. Что делать? Дальнозоркость, либо близорукость. Дальнозоркость ⁇ это когда ты не видишь вблизи и когда ты не видишь вдали. Значит, мы задаем себе вопрос, что я не хочу видеть? перед носом что у меня творится и что я не хочу видеть вокруг себя то есть зрение за ненадобностью оно падает потому что нам оно не нужно мы им не пользуемся мы не смотрим что у меня под носом творится то есть мы не хотим принимать ситуации такими, какие они есть такими, какие мы создаем сами своими же собственными желаниями получить для этого какой-то опыт. Мы это не признаем, хотим изменить и стараемся отмахнуться от всех проблем, стараемся их не замечать, вот падает зрение. Близорукость это когда ты вблизи, получается, только хорошо видишь перед носом, а картину в целом не можешь видеть. Такие люди в основном очень критичны к себе. Такие люди очень сильно топят за свою правду, они видят только одну часть правды, всегда что-то доказывают другим. То есть они не хотят видеть картину целиком, поэтому у них близорукость. Глаза косит, вот я все это разбирала в истории когда-то, там, например, раскоса. В сторону, да, то есть мы с оглядкой на других, на обстоятельства, что там подумают, а правильно я делаю или нет, смотрим с оглядкой. Вот, то есть не признаем в себе силу, что мы вольны выбирать и делать то, что мы хотим. А нам надо, блин, на Микке Маусов обращать внимание. Либо глаза косят к носу, это значит, что мы сконцентрированы, опять же, вот то, что вот, вот здесь вот происходит, да, и не хотим опять картину эту рассматривать. То есть сигналы тела нам говорят о том, что обрати внимание вот на тот орган, который отвечает да, за что-то в организме, посмотри, как в жизни этот орган может проявляться, как будто этот орган ты, допустим. Если ты глаза, да, то что ты не хочешь видеть? Если ты печень, то что ты не хочешь фильтровать в жизни? Если ты сердце, то почему ты не хочешь этот мир любить там, у себя? Если ты там... Э, у тебя травма руки, значит... Ты, ты рука представь себя рукой и подумай что я не хочу делать если я нога то есть я представляю себе ногой у меня она там поломалась я ее ударила или еще что то я представляю себе ногой куда я не хочу идти куда я не хочу ступать да, куда я повернул не туда то есть мы себе всегда задаем вопросы представьте себя любым органом который у вас больной, без всякой психосоматики в интернете, и можете посмотреть функцию органов каких-то заболеваний там в интернете, именно не психосоматику, и представьте себя этой болезнью, представьте себя этим органом и просто спросите, а что я не хочу делать, да почему я поломался, почему я не выполняю свою функцию в этой жизни. Если у меня там болит легкие, да, которые тоже отвечают за дыхание, Функцию у легких можно хорошо рассмотреть в интернете, почитать биологию, вот, и подумать, как я в жизни так же поступаю, как эти легкие. То есть представьте себя любым органом, для чего там нам нужны волосы, да, для чего нам нужна кожа, представьте себя кожей. Если я связующая между внешним и внутренним, да. И на коже мне сигнали, там какими-то болезнями, неважно, уже там, от окна, заканчивая, каким-то там псориазом, ожогами в моменте, да, порезами, даже чем угодно, то опять же, получается, мое внешнее не соответствует внутреннему, чего-то я себе подавила, пытаюсь на это обратить внимание на кожу, то есть на связь между внешним и внутренним. Пытаюсь. Если нос там слизь, горло или еще что-то, опять же, что я не хочу чувствовать, что я не хочу говорить, кашель, что я не договорила, да, что я не могу выключить э, в своем сознании, что я не могу выпустить и, и сказать, чихаю там, э, подтверждаю себе много раз то, что, на то, что я не могу никак обратить внимание, и привлекаю таким образом к себе внимание. То есть смотрите в интернете, как работают наши внутренние органы, представьте себе и это вот такая вот очень легкая подсказка. И вы сразу начнете понимать, да, что я творю в этой жизни не так. Точно так же зубы. Книга у меня есть про зубы очень интересная. Там столько всего, мне не знаю, не хватит там и пяти часов ее пересказать. Зубы самые. Крепкий материал в организме, самый крепкий. Представляете, этот крепкий материал начинает разрушаться. Вот представьте себя самым крепким материалом. Почему, бы вы, почему вы разрушаетесь? Так, раздражают волосы у других, если они закрывают лицо. Вот, короче, скажите, пожалуйста. Наверное, такой вопрос надо задать себе. А что именно мне не нравится, ну, что закрывает лицо? Я их плохо вижу или что? Ну, то есть не могу разглядеть их глаза. Чем именно? Да? Волосы, волосы, лицо и лицо. Какая разница, где они находятся? Вот спросите себя, что именно меня раздражает в этом. Вот отсюда уже можно задать себе вопрос, как это использовать себе во благо, да, как это использовать, чтобы было классно.